А сегодня я буду катать джаймя для бармака. Для этого нам понадобится 4,5 стакана муки. По серединке делаем выемку. И теперь вмешиваем 1 яйцо, 200 мл воды и 1 чайную ложку соли. Тесто у нас готово. Я его отправляю в салапан на 30-40 минут. Ну вот и прошло 30 минут. Все стало упругим. Сейчас будем катать джаймя. Вот такая жемя у нас получилась, и по такому же принципу накатаю я еще две штуки. Мы раскатали, и я сложилась на пергаментную бумагу, чтобы завтра уже приготовить бешбармак. Ас Болсен. Друзья, привет, окунитесь в эту атмосферу. Мы готовили бешбармак. Нарезали овощи, закинули мясо. Очень наварится, на говядине, канине и казы. Я закидывала жемя. Летюша нарезает казы, А я уже пью чай с молоком. Закидываю лук и снимаю пробу.